Глава 34. Я другой такой страны не знаю. События 19 августа 1991 года никого не оставили равнодушным. Когда по телевизору объявили о создании ГКЧП и о якобы отказе Горбачева от власти по состоянию здоровья, это не только удивило всех и нас включительно, но и сильно обеспокоило. Сейчас ни для кого не секрет то, что все это происходило с полного согласия и одобрения самого Михаила Сергеевича, что это был очередной спектакль, который пытались разыграть враги русского народа, чтобы иметь возможность по-прежнему уничтожать лучших людей нации, прикрываясь очередным лживым девизом о борьбе с якобы врагами народа. Советский Союз был создан международным паразитом, чтобы уничтожить Россию и русский народ, его богатейшую и великую культуру, и поэтому падение социализма в СССР было для мирового правительства самой настоящей катастрофой, Именно под вывеской противостояния систем мировое правительство имело прекрасную крышу для своих грязных дел. Все действия лидера мирового паразитизма Соединенных Штатов можно было легко объяснить необходимостью защиты демократии от красной чумы. И пока существовала социалистическая система и особенно Советский Союз, мировому правительству сходили с рук любые выходки. Весь мир спокойно смотрел, как под лозунгом спасения от красной чубы» США подчиняли своей власти одну страну за другой. После того, как социалистическая система исчезла, у них не оказалось никого на роль мирового злодея, и им пришлось срочно придумывать и обкатывать идею борьбы с мировым терроризмом. Но эта идея оказалась не столь эффективной. Как показали события в Ираке, действия США продемонстрировали всему миру настоящее лицо, которое американцам удавалось так долго скрывать за красной тряпкой борьбы с красной чумой. Но это случится гораздо позже, а пока произошел путь 19 августа 1991 года с полного согласия и ведома Горбачева, который к тому времени делал все то, что ему говорили штаты. Так что путь был в первую очередь выгоден Соединенным Штатам и их верному слуге Горбачеву, но ни в коем случае не русскому и другим коренным народам СССР. Уже имея некоторое представление о том, каким образом обеспечивается необходимое управление народными массами, я стал искать систему, которая стояла за спиной ГКЧП. В этом поиске помощь Светланы была просто незаменима. Необходимо было просто найти очередной генератор, который применили социальные паразиты на этот раз. Времени на вторую попытку просто не было. Если произойдет военный переворот, вся страна еще надолго погрузится во тьму. Кто-то выходил на баррикады, но мы со Светланой знали, что настоящая война идет на других уровнях, и только нейтрализация нового оружия социальных паразитов была в состоянии остановить уже подготовленную бойню и очередной удар по русскому народу, который мог стать последним. Я применял один метод за другим, но прекрасно работающие до этого момента стратегии не давали никакого результата. Паразиты времени зря не теряли, они применили принципиально новое оружие, которое мне было совершенно незнакомо. Они действовали по классической схеме, применять то, чем не владеет противник, в данном случае я. Это было очередной задачкой пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что. Тогда я еще не понимал, что земные социальные паразиты – только марионетки в щупальцах космического монстра. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не неожиданная помощь. Во время этой работы Светлана сообщила мне, что появилось какое-то существо и просит выслушать его как можно быстрее. Мы на некоторое время переключились на это существо, и вот что оно сообщило. Это существо, даже не назвав своего имени, передало, что у него очень мало времени и что он погибнет в течение нескольких минут, и ему нужно до того, как это произойдет, передать мне нужную информацию и структуру для нейтрализации ситуации, над которой я работаю сейчас. Мне нужно было быстро принять решение, что с этим делать, поверить этому существу и воспользоваться тем, что он принес мне, или не поверить ему и продолжать поиск решения самому подобной ситуации на одном поверил-не поверил основываться нельзя, поэтому я просканировал и это безымянное существо, и его такой неожиданный подарок. Сканирование подтвердило правдивость того, что сообщило это существо. Конечно я мог ошибаться, или мое сканирование могло дать ложный результат, или меня могли просто элементарно развести, но мне надо было принимать решение и всю ответственность за его последствия. Так как то, что мне было передано, было совсем незнакомые для меня структуры, позволяющей управлять потоками совершенно неизвестных для меня материй. Тогда у меня не было никакой возможности самому получить такие структуры и материи, потому что они были из пространств, в которые я еще не дошел и не доехал в своих космических путешествиях, и куда еще не попала Светлана во время своих столь продуктивных прогулок по Вселенной. Сопоставив все за и против в этой не совсем обычной для меня ситуации, я решил пойти на риск, так как анализ ситуации не давал никаких других решений. И я рискнул и применил переданные мне структуры и материи, и мое решение оказалось верным, и очень вовремя. Применение подарка немедленно дало результат. Светлана сообщила мне о том, что после того, как я воспользовался подарком, применяемая паразитами система стала распадаться прямо на глазах. Это произошло в ночь с 20 на 21 августа, во втором часу ночи, и как мы выяснили позже, именно в это время спецподразделения Альфа и другие им подобные группы и вся армия отказались выполнять отданный им приказ. Никто не умаляет мужеству этих людей, только они навряд ли смогли бы это сделать при всем их желании под мощным всевоздействием очередного паразитического генератора. Потом глава КГБ того времени Крючков публично заявил о том, что он, не понимает, какая такая сила, смогла парализовать прекрасно продуманный план. Конечно, никто не знал и не мог знать о нашей работе со Светланой по нейтрализации весьма опасной ситуации, и того, что за свою помощь нам в этом деле заплатила своей жизнью и жизнью своей сущности потрясающее существо. Никто не славит этого героя в полном смысле этого слова, который совершил свой подвиг в таких условиях, когда никто не мог узнать о его деянии. Он навсегда остался неизвестным героем не только для всех остальных, но и для нас со Светланой, потому что он успел передать мне только структуры и материи перед тем, как погибнуть. Правильнее будет сказать, что он погибал по мере того, как передавал мне эти структуры и материи. Паразиты, видно, решили подстраховаться и заложили программу самоуничтожения любого, кто попытается передать эти структуры и материи. Они, видно, считали по своей мерке, что не найдется такой дурак, который пойдет на свою полную раскрутку, чтобы передать эту информацию. Им не знакомо понятие самопожертвования ради высокой цели, ради спасения многих, особенно когда спасенные никогда не узнают, кто их спас и какой ценой. Когда утром следующего дня было все кончено и ГКЧП был разогнан, мы со Светланой вздохнули свободно. Все-таки было сделано правильное решение, и результат сказался немедленно. А то, что об этом мало кто знал, так мы делали это не ради благодарности, а потому что не могли иначе. Правда, пришлось еще немного попыхтеть, когда Горбачев чудесным образом спасенный делал официальное заявление об этих событиях перед журналистами. В этот момент я и Светлана были в гостях у семьи Поповых вместе с Владимиром Дмитриевичем Сергеевым и его женой. Попова пригласили на свои фирменные сибирские пельмени, и вот в тот самый момент, когда мы все за обе щеки уплетали эти пельмени, первый президент СССР заявил о том, что нельзя всех мести под одну гребенку, так как есть плохие коммунисты есть хорошие коммунисты такой ситуации не оставалось ничего другого, как немного бжикнуть на него, и утром следующего дня он объявил о распуске КПСС, чего и требовалось. Созданная в России врагами после революции 1917 года система, направленная на геноцид русского и других коренных народов, представляла собой государственный капитализм, совмещенный с рабовладельческой системой в самом жутком своем проявлении. Великой России, в которой за более чем сто тысяч лет ее существования никогда не было рабства, в которой только в западной ее части Петром I было введено крепостное право, именно в этой стране в первой четверти XX века было введено самое настоящее рабство. И не только введено, но и навязано силой и сопровождалось реками крови, не принимающих очередное всеобщее благоденствие. Кучка подонков без чести и совести на просторах огромной страны навязала самый жуткий вид рабства. Рабство, в рабам раба вбивали в головы с детских лет, что они самые свободные люди на земле. Но при этом никому не разрешалось под страхом смерти мыслить самостоятельно, иметь свое собственное мнение. За все это в самой свободной стране мира наказывали смертью и под видом борьбы с врагами народа уничтожался цвет нации – Производился геноцид в основном русского и других славянских народов в СССР. Так что плач по Советскому Союзу, который еще довольно часто можно услышать и не только от пенсионеров, но и от новых коммунистов, связан с невежеством первых и наглой ложью вторых. Так называемые социалистическая и коммунистическая социальная система представляют собой максимальную реализацию в жизнь планов социальных паразитов. А реализованная во всем остальном мире и так настырно навязываемая России демократическая система представляет собой более мягкий вариант реализации планов социальных паразитов. Но для них именно вариант социалистической системы являлся и является идеалом, к которому они стремятся. Но об этом позже, а пока вернемся в август 1991 года. Так или иначе, мне все-таки удалось уничтожить паразитические системы, контролирующие социалистические страны в Европе. Случайно наткнувшись на первую пирамиду паразитов в декабре 1987 года, я невольно оказался втянутым в тысячелетнюю войну магов, о которой мало кто догадывался. А кто догадывался или что-нибудь знал, предпочитали молчать по этому поводу, так как не без основания полагал, что стоит ему только открыть свой рот по этому поводу, он уже навсегда закроется вместе со своим хозяином. Так сложилось, что мои действия по уничтожению этих паразитических социалистических систем происходили в три этапа. Первый этап – первая пирамида в декабре 1987 года. Второй этап – сентябрь-декабрь 1989 года. И заключительный этап – основная паразитическая пирамида, держащая Советский Союз с 19 по 21 августа 1991 года, когда я работал вместе со своей женой Светланой. Принято считать, что Запад всеми силами пытался развалить социалистический лагерь, но это не так, это заблуждение, которое пытались внушить всем, как обывателю на том же Западе, так и обывателю в СССР. А на самом деле все обстоит как раз-то наоборот, ведь революция в Российской империи была совершена на деньги американских миллиардеров и отнюдь не ради освобождения пролетариата и русского народа от гнета проклятых буржуинов. Ведь именно эти самые, что ни на есть проклятые буржуины, самые главные из них и дали свои деньги на революцию в России, и делали все, чтобы превратить в рабов русские и другие народы нашей Родины. Превратить в рабов людей и выкачивать из страны ее богатства, да еще и использовать как пугало в своих грязных целях, высасывая из народов подконтрольных стран ресурсы под предлогом защиты от красной чумы, да еще и захватывать другие страны под тем же самым предлогом. Но это другая история хоть и весьма занимательная, но о ней пойдет повествование не в этой книге. Как всегда, паразиты прикрывались красивыми словами о братстве и равенстве всех людей, но, как показывает все та же история, о них немедленно забывали, как только удавалось захватить власть в свои руки. Такая морковка всегда работала безотказно, и в V веке нашей эры в Персии, и в XX веке в России, особенно когда наступают тяжелые времена для простого народа, которую очень легко обмануть красивой ложью, особенно когда в этом помогают пси-генераторы и черные маги, которые использовали в своей практике черную магию вуду. Так что падение социалистического строя для России было спасением, и не случайно падение этого строя произошло практически на излете Ночи Сварога, которая освободила от своего черного покрывала Мидгард землю в лето 7504 от сотворения мира в Звездном Храме. Не кажется ли странным любому думающему человеку, что все напасти на землю русскую свалились с началом Ночи Сварога в лето 6496 от сотворения мира в Звездном Храме, 988 год н.э., а самый кровавый режим пал на последнем издыхании этой Ночи Сварога в лето 7504 от сотворения мира в Звездном Храме. Сотворение мира в Звездном Храме – заключение мирного договора между Великой Тартарией и Аримией, Древним Китаем. После многолетней кровопролитной войны. На этом пока все. Продолжение следует. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.